Эм, власти, сколько стоит счастье? Мы на грани истерии, не казенной масти, слушаем все сказки, не снимаем маски, но глядя в ваши лица, сложно петь не болится. На просторах интернета с ящиков укранов слышу снова более плачные, не слышу правды. Говорят, что беда вижу с проект миром, отключат скорее сухих за кумиром. Доказательства, зачем все же брать не мог бы тут он болеет депутат, смерти народы, только все это сети сам, то ты не видел, мне проводится судьбы здесь и нысти. Эй, власти! Сколько стоит счастье, мир на грани истерии. Так откройте пасти, мне не для новой сказки. Хватит сгущать краски, Читая ложь по лицам, Не верю, не болится. Выключи этот ящик и включи сознание. Нет, беда совсем не дал, потому что там сожалелись там до две до да, да, мира, оказались задницы. Ну, конечно, не они, но намера слайд ограничили в акционе за путь. Осталась диктатура, снова моделью, как всегда, не знали. Выбор только за тобой, приклонишь колени. Или выберешь свободу, скажи, что цене. Эй, власть! Сколько стоит задолбали Задолбались пандемией Только лошадь спасти В печенках ваши сказки О бесполезной маске Смотря на ваши лица Читаю небылицы